Там ты камеру настроил? Вроде как. О. У нас какой первый? У нас физра? Натуре? Да. Мы, по-моему, опаздываем, но надо скорее идти. Побежали. Побежали. Побежали. Здравствуйте, сейчас мы должны спешить на урок физкультуры. Учитель нас уже заждался, ребята все собрались. Здравствуйте, мы все... Здравствуйте, ага, Год заканчивается. Оценки нужны. Да? Да. Конечно, поставлю. Нарисую сейчас вам все а оценки. Спасибо. А, а мы можем а, поиграть в футбол? Нет. футбол, пожалуйста. Но в каком, в таком виде? В таком виде будете играть. Красавица, а ты где пропадала целый год? И как я тебе поставлю оценку? С потолка? Где ты была? Она? Как? Прогуливала. Где она была? Прогуливала. Мы готовы играть. Вы готовы играть? Да. Конечно. В таком виде? Да. да. В любом Пожалуйста. виде. Главное – провести физку. Ага. И получить оценки. А, нет. главное оценки? Да. Ну, нарисовать надо. В общем, вы хотите, чтобы я нарисовала. Мы поиграем. Ну, одним разом. Все тогда заводи машину. Давайте. Заходите! Пустились. Нужны оцельные свой потому что конец года мы не успеваем. Вот мы и прибыли на наше поле. Сейчас мы будем играть в футбол. Вот у нас уже мяч готов, но мы усложним немножко задачу. Кто первый бьет? Я Лео Месси, я готов бить. Давай. Бей! Слово ты знаешь. Еще, еще, еще три круга пошел. Бей его, бей! Бей его! Давай! Следующий. Подожди. Да, б... нашу... рыба. Во, просто рыба. да. Просто Да, нашу... Теперь рыба. рыба. рыба. рыба. рыба. рыба. ракета. Ракетами. А, ракета. Давай. Солнце. Извините, неправильно. Не не да, не да, не да, да. Да, да, да, да. Да, да, да, да. Да, Давай. Yeah. <р> <políticas> как его так, да? Давай. Какие выкрыли ворота? <с cortisky> Я готов. Ты до себя посмотри, deve. вообще в угол попал. Меня беги. Давай. я вообще не понимаю дебат анатольевич уже сколько времени прошло его нету до сих пор вы не знаете я первый раз за год в школу пришел а его до сих пор нет а вот он позвонил алло алло алим доброе утро я подъезжаю понял идем обязательно быстрее работаем Бог на свой. Знаю, что ли, она во время урока нельзя свой. Все, переходим к уроку, ребята. Тема домашнего задания у нас было загрязнение Мирового океана. Давайте начнем. Боси Данил давно отсутствовал. Давайте спросим его, что он подготовил у нас сегодня. Бада готов. Почему не готов? Почему не готов? Что за причина? Ничего страшного. Подойди к карте, посмотрим, что ты знаешь. Ну, показывай нам, где находится Северный Ледовитый океан. Северный Довитый океан? Северный Довитый океан там написано. Средиземное море написано. Какое море? Здесь небо. Там вода, какое небо. Там небо, там не вода. А Сейчас мы пойдем на урок физики. Кстати, можно поиграть в паб. Выскочим один на один. Погнали, Погнали быстрее. Какая была у нас тема, мальчики, девочки? Папа, -пап, Давай, давай, давай, сюда. Подожди, подожди. Давай, давай, давай, налево, налево, отходи. Отходим, отходим, давай. Извините. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, давай, Почти, почти, почти. Давай. Я вами горжусь. Урока сегодня. Тема любви в творчестве Ивана Алексеевича Бунина. Скажите мне, кто подготовил на сегодня сообщение? Кто готов к уроку сегодня? Джугаркава готова? Нет. Джугелия? Нет. Даяна? Нет. Осия. Нет. Ясно. Последняя надежда. Соколов готов? Нет, не готов. Странно, чем могу, чем обрадуюсь. Ну что ж, тогда меняем тему. С одной головы вся седина, весь пух и прав все с одного ребра. Буй на голова, буй на голова, да буй на, на голова. Каролина. На Так, хорошо, ребята, молодцы, приготовились к уроку. Пишем число, классная работа. Сегодня у нас будет самостоятельная работа. Приступим. Сейчас я ее на Самостоятельную работу будет писать по вариантам. Спортдор. <свеческая> Вместе. Стой. Становись. Ставись. Рагняйся. Зверна! Упор, лежа принять, раз, два. Не успели, встать! Упор, лежа принять, раз, два. Стас. два наверху, раз, внизу Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отжимание с чумчком. И одновременно. Раз. Два. Три. Стань. Вор ножа принять. Стань. Убор ножа принять. Дай. Пор принять. Стань. Ставить. Садись, руки за голову. Ну, куда ты <клес> Улыбку оставили. До конца садимся. Дальше. О, садись, руки за голову. Мать, пошли. налево не дать. Быстрее, быстрее. Это нужно все делать в тенге. Ставить. Бегом. Ставить. По команде бегом. Корпус тела слегка поддается вперед. Бегом. В. Одобрят интервал дистанции Леги Ложись, раз, два, успели, встать, попадешь, я вспомнил. Ложись. Раз, Быстрее! Быстрее! Зум с травы! Отговоры! Отговоры! Отговоры! Быстрее! Опаздываем! Кто до линии доходит, встает. Вот линия. Встали! Слушай, пойдешь в армию? Никогда. Ненавижу армию Для сердца ближе. Почему? Сыси почему? А кто будет Я... защищать страну? Не, Не знаю. А... Я. А как, как ты будешь защищать? Я буду тактиком. Я буду говорить, что как надо делать. Командующим. А? Командующим. Совершенно верно. Молодец! Хороший! А дети, здесь запрещенная зона, здесь снимать нельзя. Ты меня снимаешь? Все, как? Где я? Что у меня такого? Химия? Сон какой-то у меня странный слил. Все. Это что, тоже сон, что ли? Даня отвечает, что по химии работает. Представь, что он там есть. Даня, что ты делает по химии невозможно. Что ты там делаешь? Что ты с чем растворяешь? Спирт, э -э как это называется? А как это вещество называется? Манганцовка. Что происходит? смотрите какой эксперимент детки чудо волосы горят <свят> а -а -а -а. <свят> <свят> вот вам эксперимент органцовка со спиртом Я взорвал, сделал химическое вещество, спирт и... А что горит? Стол горит. Ты что-то взорвал. Нет, я ничего не взорвал. Это эксперимент. <связывается> <связывается> <связывается> О, господи. <связывается> Алан, мы... Слишком жарко, но... мы где? Мы уже приехали, что ли? Алан, мы уже здесь, что ли? <связывается> <связывается> О, мы опаздываем, по-моему. Нам нужно идти уже, наверное. Уже там все ребята, скорее всего, собрались. Пошли быстрее. Ой. Ох, сколько людей. елки, палки мы. Что? Сколько я спала вам? Что было? Вообще ничего не помню. Только сон какой-то непонятный. Равняюсь. Надо выполняюсь. Ставим туда. Почему опоздал? Я ехал, в общем, в машине и отчаянно. О, привет! Раз, внизу, два вверху, Раз. Два. Раз, два. Я уже устал. Раз, смогу. Я не могу два наверху. Нет. Команды не было вставать, отставить. Раз, два, раз, два, Не могу. раз. два. Я устал после этого НВП. Давай вообще эту камеру тоже вернем уже. Надо вернуть. Пойдем, пойдем. Так. Привет. Да, ну ладно, короче, ну, пора.